Привет, аудитория! У нас в эту субботу пройдет очередной турнир UFC, очередная бойная ночь UFC Fight Nights. Рассмотрим приливный бой в полусреднем весе между Нилом Магни и Максом Гриффином. Все хочется сказать Форестом Гриффином. Максу Гриффину 36 лет, провел за свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах 27 боев, в которых одержал 18 побед. Неплохой это боец, можно его назвать уверенным средником полусреднего веса. Макс боец ударного стиля, который вполне может нокаутировать своего оппонента, что он, в принципе, не раз показывал в боях. Это один из тех немногих бойцов, которые закатывают, в принципе, можно сказать, яркие выступления. Гриффин никогда, правда, не был в топ-15 дивизиона. Но тут у него есть возможность ворваться аж в топ-10, потому что его соперник находится на девятом месте но ну, что его, в принципе, должно неплохо так мотивировать, но вопрос хватит ли у него в принципе мастерства противостоять такому бойцу как Нил Магни. А, Нил Магнии младше своего оппонента всего на 2 года. Является крепким топом полусреднего дивизиона промоушена UFC. За плечами в профессионалах у него а, будет побольше боев, чем у соперника. Их 37, из которых 28 была одержана победа. А, Прошедшие в статистику ему записывали в основном мастеровитые бойцы из топ-10 дивизиона UFC. Ну, сразу скажу, что Макс Гриффин не является таким. Ну, и в принципе, никогда им не был. Нил ударник высокого класса, основную часть боев проводит в стойке. На данном этапе он стал чаще и лучше использовать в боях свои антропометрические данные, что... В принципе, должно сказаться положительную сторону как раз-таки в этом бою, где разница в антропометрии рук будет на стороне Нила Магни. Она почти 10 сантиметров, ну, если будет точным, там, что-то вроде 8. Ну, что-то довольно-таки весомый показатель. Ну, Магни за плечами куча опыта в боях против топовых борцов, топовых ударников, джитеров. Ну, я не думаю, что Гриффин может его чем-то там удивить. Но, учитывая, что последние бои Нил проводил в довольно-таки осторожном стиле, он не рискует и забирает уверенным решением судей бои. Я не думаю, что его стиль как-то изменится и в этом бою. Да, конечно, если появится возможность сюда срочить, Магни вряд ли ее упустит. Но сомнительно, что он сам будет пытаться форсировать события. Ну, поэтому, в принципе, моя ставка – это победа решением от Нила Магни за коэффициент 2.0. Ну, в принципе, довольно-таки неплохой коэффициент, и вполне вероятно, что так и будет. Да, конечно, есть вероятность, что Нил Магни нокаутирует, но все-таки я, наверное, больше склоняюсь к решению судей. Ну, а кто верит в Макса Гриффина, то а, может поставить на досрочную победу от него, и коэффициент на это тоже приличный 5 и 5. Ну, вы же оставляете свои комментарии под видео, подписывайтесь на канал. Пытаюсь сделать для вас адекватную аналитику, ну, как обычно подбирать интересные коэффициенты. Так, ставьте лайки. Все, давайте пока, до следующего видео.